Продолжение Всем привет, дорогие подписчики канала AmbrellaTeching Corporate. До связи Вескер. Продолжаем Том Брайдер с того самого момента, где мы с вами вчера попрощались. Да, знаю. Но, просто понимаете, у нас уже так затянулось время, что ну, надо было приостановить, не переживайте, я все записываю заранее, даже если, как говорится, вы пишете комментарии там, не переживайте, я их все равно читаю, я каждый комментарий учитываю, и мы ищем все везде плюшечки, ребят, я нахожу здесь все, так что не переживаем, всем спасибо еще раз, ребят, еще раз говорю, да, проседает сейчас, это люто, конечно, но, во-первых, здесь сколько локаций, во-вторых, сколько здесь огня, мне говорили, выключи волосы, но поверьте, я видел, как выглядит она без э, проработанных волос. Это кошмар. Это лучше тогда уж они делали, как наподобие Лары Крофт Андерворда. Там был хотя бы волос более менее такие хотя бы объемным пучком. А здесь у нее каждая волосинка хоть и проработанная, но если она не, не, прорис не прорисовывается, тщательно это вообще как кошмар, как солома. Поэтому, ребят. Как говорится, будем с такой графикой. Будем... Ну, я... Я готов мучить. Я готов потерпеть. Тем более, что я понимаю, что не везде проседать. Только в самых суровых, жестких моментах. А... Нам привыкать, не привыкать. Тем более, на моем ноутбуке Это вообще прекрасно работает. Что же, ребят? Ну, а вебку по традиции я выключаю. С вами не прощаюсь. Погнали в повтор... Наш 12 эпизод. Вторниковое приключение. Так что там у нас было. Мы получили агнива. Давай, загорай там все. Вот. Ха-ха. тебе сейчас устрою. Гори тоже. Держись! Я успел попасть. Я успел. нравится за кого вас уже никого там нету иди гори давай удачи да но ну, умру да Иди сюда, я тебе устрою здесь, бойся. <звы> Сами договорились себе до беду свою. А, я могу на огненный переключать. Да я с огненными буду, конечно же. Это лучше. Так. Здесь все наши трупаки. Я хочу сначала собрать лут. А то столько всего пропадает. Негоже. Вон там наверху что-то должно было остаться. один спуск нашли. А если я подожду, кстати, кабана? Я знаю, это не гуманное обращение, но мне не нужно гуманное обращение. Yeah. Yeah. Так, ладно. Пока он там подыхает... Давайте посмотрим, что там у нас автомат. Модификация оружия, старый автомат. Выполнено. Ну, давайте посмотрим, что там у нас оружейный делал Мастер Крок. Кожух ствола. Позволяет повысить точность и урон от выстрелов. Это, конечно, хорошо. А это что у нас? Экстрактор, экстрактор был. Вот это у нас было. Ну, пробиваем, чем нет? Лиш не помешает никогда. Так. Смотрим по округе, что-то у нас есть, что валяется, что остается. Надо все пособирать. Патрончики вижу. Вниз пока прыгать не хочу. Вниз пока прыгать я не хочу. Целая деревушка. И видно, что сделано новичками. Но ну, я имею в виду, не жителями Емотая вот здесь, вот как раз-таки. А именно новыми людьми. нашли О, сразу на метку ставим будем сейчас все потихонечку тут собирать походу это огромное место ой походу лар выключи и так уже понятно Я сказал выключи ниже не зажигай и так понятно что здесь работает не в проворот Вниз, да мило прямо подо мной находится. Ой, какие просадки-то просадки то, просадки -то просядища, но это уже из масштабов, ребят. Вот это забираю в Японии эпохи Эдо у традиционной мужской одежды не было карманов. Личные вещи носили в маленьких коробочках инро. Эдакий древний бумажник. О, слушай, красивый. Я бы такой бы себе бы купил бы. Да, прочитай, конечно, из кожи, но конечно в нее со временем, ну ладно. Смотрим, что дальше, Кто... что следующее. Здесь пометочка есть. Я кабанат прибил. Или он исчез уже? Скорее всего, он уже исчез. Либо он сбежал и выжил. Хотя выжить после. Детали винтовки собраны. Это вообще красота. Или давайте с автоматом пока побегу. Хотя нет, лучше вот. Ой. Давай пойдем с тобой лучше. Тихо, не спеша, не торопясь никуда. Просто подышим свежим воздухом местным Яматайским. О. Стрел тоже сам не хватает. я вот в эту секцию вошел, да? Только с другой стороны получается, что ли? конец оказался, реально. Я думал, он сейчас всех кромсать-то парами, а? нет. Не дали. А подождите, а как я сюда? Подождите, стоп. Я сюда не попадал еще. Стоп. Я вот сюда и не заходил. Меня типа телепортнули что ли? Ой, спасибо. Сэкономили мне на дорогу. Нас тут, братвы, теперь уже больше сотни. Ну и дело идет вон дворец древний расчищаем, стройку под горой замутили. от японцев грузоподъемники какие-то остались. Мы их починили, они сейчас работают. Нормально, что? Мать сгонит, типа, это все в честь императрицы Солнца. Там на вроде египетских пирамид. Ну ясный пень он просто тянет время. А вот эта суета вся эта, она для отвода глазу. Братьям мозг, чтоб запудрить. Обряды, бури, мокруха, это все туфта. Не возбухнут против него. Вот не сегодня они возбухнут, значит завтра. А вот когда они возбухнут, тут троллить буду я. О -о -о. Да там-то дело, что, мать, поумнее тебя будет. Если ты тут порешал. Если так порешал, то долг тебе тут не быть, товарищ. Нет, ну реально? Извиняюсь, даже у меня лагает. Даже у меня излагает. Упс. Тут очень много проходов. Давай, Калара, забираем все. Так... Так, где? О. Я что, пропустил? Да ладно. Ну хотя я это не удивительно, знаю себя оттуда. В общем, здесь полный бардак. Хотел спокойно уйти на пенсию, называется. Вот пусть только рот мне попадется на этом треклятом острове и получит вхарю за то, что притащил нас сюда. А потом, потом мы с ним перебьем всех этих свихнувшихся сукиных сынов, как в прежние времена. Только без старины Дики Крофта. Был, был жив, захотел бы изучить этих ублюдков. Этот бесовский культ он нашел бы очаровательным. Может, хоть дочь его умнее будет и спрячется понадежней. Эти долбанные психи очень опасны. И я боюсь за девчонок. Алекс, Эми, да их тут живьем сожрут. Но не, про... Но не Лару. Забить По... Лару говорит, что просто спрячется. А -а -а. Как же, старпёр, спрячется на тебе. Кого-то расчленили, я вижу Сейчас мы везде все обыщем, не переживайте, ребят Все обыщем, все соберем Может быть, это династия Юань. Может, это с пропавшего флота Кубла Хана? Возможно. Что еще здесь у нас осталось? Тут много чего еще, конечно, осталось. Поймали ее в ловушку. И я тоже молодец не попал. Попался тоже. Ну я думаю, в них. А я могу ее как-то обойти? И ведь обидно, что не могу. Соколиный глаз. О, то есть... Сбоку зашел, сбоку зашел, зараза. Ничего, сейчас прибьем. На ту лару напал. Ее в так... У кого? у тебя? Ее Вы никогда не слышали поговорку о крысе, которую... Я ранен, ранен. Я ранен. Вот, теперь ты не ранен, теперь ты минул. Есть еще желающие. Так, если нет, то не зажать, я заберу. Свое по праву. Еще одна жертва. Боже, зачем они это делают? Да ид болваны, потому что... Как их начальник местный. По другую сторону, что ли? Точно. Так, ладно. Изучаем пока после все здесь. ведет. Это еще одна гробница. Кстати, я же в предыдущую гробницу так и не зашел. А мог бы зайти сейчас бы. Ладно, давайте эту изучим, потом пойдем в следующую гробницу. Ну, тут сам, что самое было в самом начале у нас. Мы же теперь ей точно можем заняться. О. О, аккуратненько. Это что, типа гробница по сбору мусора? <свот> ну ладно, я не я не, воз, я не возражаю, но. Но, походу, у нас обратного пути наверх не будет, да? А, нет, будет. Ну и отлично. О, как же тут темно. Хотя, вроде как, у вас священное место, но... А, тут я, помню Колодец слез И Индиана Джонс. солнца. Это было священное место. Да, священным, не священным, как его не называй. А, долго оно тут и все равно не, посу... не посуществует. существует. Вот, давайте теперь дальность, над дальностью поработаем. Чок. Чок-чок. Так, хорошо. Походу, их надо всех наверх накинуть, мне кажется. Я правда не знаю, надо ли их заполнять. Но походу их надо заполнять водой. Ну, вроде как... Вроде как спускается. Нет. Лар, ты возьми. Да возьми, говорю. Можно подняться наверх. Спасибо, только вот я сомневаюсь, что вот эти вот пустые канистры как-то ее опустят нам, ее понимаешь? Хотя. Ладно, давайте обратно туда отправим. Погаси уже этот факел, гребаный. Мне он не нужен. Так. достает. То есть нужно бросить, быстро скайкнуть и перескакнуть. Почти. Логика понятна Логика понятна Нам нужно просто сбалансировать ее таким образом Чтобы мы могли успели добежать ну. Понятно, что с таким грузом-то Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим Еще раз. Давай, есть. Пробрались. Братья Солнца древние руины, и поклоняются здесь. Ну, это уже их дело. Ты сама ты историк, Лара, сама знаешь, сколько этих религиозных организаций нарушают свои же религиозные организации, и правила. Тут нас. Ух ты! Давай, покажи. Колодец слез пройдено. Ух ты! Новый опыт. Гробница расхищена. Еще секретики. О! -о, -о, -о. Артефакт в неизвестном регионе. О -о -о -о -о. Так. Отправляемся сейчас обратно по старому пути Идем сюда, потом вот здесь проходим И там всех перебиваем Старое доброе правило, вы меня знаете Лара, залезь, пожалуйста И Погнали мы сейчас все модифицируем, спасибо. Мы сейчас доберемся до лагеря, откроем другую гробницу. И на другую гробницу надо нам открыть. Другую гробницу надо открыть нам. Давай. Там мы уже были. Я просто проверяю. Ну, мало ли. Мы просто столько сегодня сегодня открыли. Карта обновлена. Еще что-то новое? Не знаю. Давай, идем. Столько всего секреток находим, ребят. Просто красота! Как говорит Стенд, вот Стенд очень рад, наш подписчик, что он писал что очень часто, что ему нравится, что мы вот это все дело обыскиваем. Я сам люблю вот такие вот... Знаете, ребят, я люблю выискивать да, все эти мелочи, флюшечки, плюшечки. Дороговато. Доберитесь до ворот под мостом. Да доберемся сейчас. Доберемся. Чего сложного в этом нету для нас. Нам сейчас главное добраться до нашей зоны отдыха. А лагерь и все остальное. Это 3, 4, 5, 6, 10, 11 Вот. Сейчас сначала здесь сохранимся. Отправимся к нашему досточенному лагерь сану. В другую секцию. Пройдем наконец-таки эту рбаную последнюю локацию, которая там была. Но сейчас она недоступна А, недоступна Подождите, а что там необходимо? Налков до уровня мастера Ну, ловкость можно Кстати, а давайте реально Скорость увеличим. Нажмите B во время приземления Чтобы смягчить посадку Также увеличит скорость лазания о, о. Прекрасно Теперь давайте сюда Снаряжение пока смысла нет А вот сюда давайте отправимся Потому что там у нас еще одна гробница Которая у нас частично Только вскрыта А вторая часть вообще не затронута А там наверняка что-нибудь весомое В общем сегодня прямо Забавно, что Чем дальше мы идем Тем меньше катсцен Я кстати заметил, сейчас больше идет на Насыщение лутом и экшеном Реально, сейчас пошло направление. Кстати, опять же темно стало. Так, это не сюда. Заметьте-ка, потемнее стало. Неужто волки? Ну давайте устроим им дробашный сюрприз. Хотя я сомневаюсь, что они сейчас к нам сунутся. Все-таки собаки-то не тупые. Шучу, тупые еще как. Собаки-то самые глупые создания во вселенной. Ну, после людей <смех> Ладно, ладно, идем В этой гробнице ты была у меня постоянно Ты тут постоянный гость У тебя тут ничего не должно Хотя, ППС скачет, ребят, Может быть, чем больше зон я открываю Тем больше она сохраняется Нет, это как-то странно вообще звучит И Нелогично, причем Давай, проходи Идемте. Вот сейчас нам всем придет, будет весело. Потому что сейчас у нас полный сет всего приятного, что поможет нам здесь все вскрывать. Начнем, наверное, пожалуй, вот с этой секции. Нужно найти что-то покрепче. Все сожгли Ну и хорошо Так, теперь сюда Что-то было, но оно пропало. Жалко. Все равно требуется какое-то снаряжение. Да ладно. Никогда бы не подумал, бы, что потребуется. А, кстати, я придумал. Может быть, там это лови... Сталкивать в сторону надо. Нет, ну а может быть такой в теории. Почему бы нет? А, нет, тут вообще не двигается. А что там мне вот с этим делать? Я тут все сжег, все поломал. А результат нулевой все равно. То есть я не знаю, пока что тут здесь делать. Ладно, ну зато хотя бы вы кое-что уже сделали. Сожгли. И. Сожгли! Два поджога сделали. Ну, в принципе, тоже неплохой результат. В принципе, тоже неплохой результат. Лучше так, чем никакого. И оружие снимало максим, на максимум. Кстати, ребят, еще раз по поводу ее прижигания. Если кто не помнит, посмотрите вчерашний эпизод. Это сработает, но с небольшими ранами, учитывая, какая у нее грана насквозь, это не поможет. По многим причинам. Во-первых, обширная коропотеря там. В любом случае. Кровь будет идти в любом случае, то есть, как бы Лара не старалась, она давно должна была умереть от большой крупоте, потому что там надо было ей зашивать все. Я не знаю, как она собралась. Вот. Кстати, какая тьма здесь, кошмар. Ладно. Давайте теперь вернемся в наш лагерь. Так, быстрый переход. Кстати, я вот что сейчас заметил-то. Да, вот здесь темно, вот в этой секции. И тут темно. Так, это горная деревня. Трущобы, Да. Мы сейчас в трущобах. <смех> У них была целая деревья, в которой они могли ждать. Да, она прогнила, но там восстановить леса, леса много вертикального. Нарубить, отредактировать, реставрировать и. Готово? А, нет. Не занимаются этим. Трущобы. Трущоба. А нам вот туда, кстати, надо. Вообще красота. Но сначала... Обактуально. Кстати, здесь мы внизу все собрали? Ну, вот тут вот проход. Но опять же, это надо идти вот в эту секцию. А это в другой половине. Так что идемте. Устроим здесь настоящий кадабан. Кто истребил, истребил, да быть того, не может Напоминает, кстати, автомат Калашникова Так, держу на прицеле Вперед. по мы их всех мучим, Никого не оставляем. А вот сюда нам. Ага. Что тут у нас? Обычные ро делали из дерева и покрывали лаком, но тут латунь. Вероятно, 19 век. Если 19 век, то получается, Яматай существовал до этого времени. Просто если верить всему этому делу, Емотай это тысячелетняя история Лара. Ага, нам наверх. я поручил искать для братства пацанов ну чтобы сильные были там особо не возникали делали все что скажут, ну дебилов короче Но если кто выступать начинает ну мы того сразу рабатываем по полной с телками все сложнее тут мать сам решает, кого там в жертву принести, кого для бряда оставить ну короче, дело темное Но то бряда эти типа священные не знаю некоторые из братвы реально начинают во все это верить так-то Борьми здесь Точняк что-то управляет а ну короче никого отсюда не выпускает Отец, мать, я что это типа там Тух императрицы солнца напрямую там с ней боронит. Я за эту заяву ничего не скажу. я не заморачиваюсь. Я ну и правильно. Учу. Ты не девушка, тебе повезло тебя уже сразу он не прибьет, этот матестя. Ну-ка, давайте что-то следующий нас. Тайничок. Конечно, да, Матис, конечно, тот еще псих, ну... Но... Нужно отметить порядочный псих в смысле этого слова. на этом подровне. Так. Все так кученько, все так близенько. Ну хотя-то трущобы их не. Типа, храните здесь все свое, отец мать ее созрешать. Опять же, не понимать я. статуэтка династии Мид. Похоже, подлинное. Да. Слушайте, реально подлинная? Ой. Не спрашивайте, как. Походу, у меня немножко. А, вот как. <с Goddess> Ладно. Это не провисание, ребят, было. Это просто она садотка глюченная. Оно... Я не знаю, почему она вращается. Пусть проход будет. Так. Следующие артефакты. Ближайший вот тут, скорее всего, будет, так полагаю. Ну, просто ближайший, на той ближайшую. Здесь можно... Ага, вижу Кстати говоря, есть тут что-то? Тишина, покойся с миром Тут видимо что-то нужно сделать специфическое Но я не совсем понимаю что Давайте осмотримся тогда давай давайте изучим это место изучим все эти трущобы посмотрим что здесь вообще делать надо о ящик кстати еще один как его попустил игожа Негоже ящик упускать. Негожи ящик добренький, так бросать. <звы> а, -а, -а, а, точно. Мы отсюда и пришли. Все, вспомнилось. Я и забыл. <с> ну ладно, зато сможем здесь пройтись. Полноценно. Беспрепятственно для нас. И здесь мы сможем, кстати, забраться. И не лазать по тому ужасному хлебу. А, мы тут и были. Ходили, гуляли, людей расстреляли. Все понемногу. Так, ну что значит покойся с, покойся с миром? Я не знаю, что тут сделать. здесь должно быть какое-то специфическое задание, которое я должен сделать. Но я не понимаю, что это за задание. Или можешь мне вот... Подождите... С этим разобрались. Это на уничтожение чучел. так бы сказали? Кстати, наверху. Есть очередное чучело. Кто-то я думаю, чучело сжигать можно. А -а -а -а -а -а. Ломать их нельзя, это как-то странно, не находите? Вот и я даже думаю. Ладно, сейчас исправим это чучело недоразумение. Одна была, я тут поджигала Только можно поохотиться, ребят, что я не хочу упускать возможности. Но свинка от меня убежала, походу. Тут было, кстати, чучело наверху. Можем тоже сидеть. А, можно? Спасибо. Чучело наверху, сейчас мы его тоже снесем. Так, где-то вот здесь я его поджигал, по-моему. Или там. А, там поджигал. Отлично Но это только чучело Испытание А за упокой вот, Совсем понятно что за испытание такое Или тут все сжечь мне нужно что ли Или все бочки взорвать Просто реально не понимать далеко, там не дотягиваюсь, надо подойти поближе, давай, отлично, Где-то еще должно быть одного чучела А, кстати, вот, чучела. Я не помню, я вот здесь забирал, по-моему, коробку я тут видел просто Да, тут все забрал Да вы прыгните, прыгните еще раз, и вы попадете наверх. Такой лайфхак небольшой местный. Может где-то вот здесь чучело было? Я просто не заметил. Нет, тут чучел нету. Все, что похоже было на чучело, я уничтожил. А где-то еще... Ну, сколько здесь его? Еще одно должно быть. Покойся с миром. О, гробница расхищена. Возможно, это на всю территорию. Потому что здесь я только одну гробницу нашел. А вторая, скорее всего, будет во второй половине зоны, я так полагаю. Но это не значит, что Чучел то же самое. Чучел здесь на весь город расставлен. В теории должно быть на весь город. забавно. Лара Крот уже не расхитительница гробица, а расхитительница городов. Тащий трущоб. Нет, ну серьезно. Как это еще назвать можно? Только расхитительница трущоб. Давай, залезай, не падай. Ладно, пойдем вперед. Если тут что-то не найдем, будем потом выискивать. По традиции, вы меня знаете. Правила действующие на всей территории Лархофтской цивилизации. Тем более, одно вообще вот здесь рядом стояло. Правда, все равно я не уверен насчет всего остального. Так... Но это главный выход из города. Чучело я не наблюдаю. Хотя они, знаете, такие незаметные, неприглядные. Но это выход. Подождите. Я просто понимаю, что вот сейчас пойдем. Пойдет какая-то катсцена. А чучело я так и не найду. С другой стороны, мне сейчас скажут, это да просто тянешь время. Ну, ребят, уже 54 минуты, кстати, строго говоря. Ладно. Давайте мы тогда эти чучела последние, будем искать О! Какой-то разброс. Смотрите, какой-то проход дополнительный. Ну-ка. А ты куда ведешь? О, там что-то есть. Не зря, брал. Вот не зря. А, на колючую проволоку нельзя. Правильно, правильно, правильно. 10 FPS, 27 FPS. Рега, ты определись. Ладно, давайте пройдемся. Сомневаюсь, конечно, что чучело будет здесь вот внизу. Но ну, если бы было бы, наверное, было бы прекрасно. О, это возьмем. Что-то мне это не нравится. Вперед! Вперед! Папа! Окружайте! Живы? Есть, получит достижение рабоченка. Давай, иди сюда. Нравится? Просто девчонка, которая уничтожила всех нас здесь. Есть еще желающие. Лара, реально, мне понравилось. Бля, а -а -а. откуда? А -а -ты вот откуда? Давай, собирай здесь все, Лара. Тупаков полно, на всех хватит. И еще. Давай собираем все Лара. У него автохил, конечно, есть, это мне нравится, но это бесит слегка. Последний, молодец. Вау, он еще наверху должен был быть один. Заметьте, я даже дробаш не использовал. Реально, мне сейчас провисать, конечно, извиняюсь, ребят, провисать, конечно, очень сурово, знаю. Самого бесит Но ничего я с этим не поделаю Даже для себя Но если уж у меня здесь провисает, значит он провисает Попасть туда. На каким путем? Непонятно. Хотя а они там вроде по веревкам поднимались, спускались. Может по ним и залезем? А что нет, кстати? Вполне можно. Где? О! Свинк! Иди сюда, ты мой будущий окорок обеденный. Иди сюда. Сколько у вас тут обитает-то? Ладно! Не может так никому вести. Че, скрылась? Скрылась свинья. Обидно. Сейчас реально обидно, что она скрылась. Ну ладно. Пойдемте наверх. Так, где они спускались у нас? Мне надо туда. Вопрос в том, как мне туда забраться. Короче, проволоки никак. Значит, только вот здесь. А, <соспит> вот я ступил, ребят. Тут были, тут были ворота. Я, тупи, я ступил, да, да, да, я признаю, я ступил. Так, тут будет у нас еще один лагерь какой-нибудь. Вообще их ну ладно, давайте пока на этом с вами на сегодня закончим. Хотел бы я сказать, Да просто уже реально час, уже час реально записываем. Давайте тогда пока что вот здесь прервемся еще одну серию запишу подряд, но просто реально не успеваем. Давайте, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее похождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, Discord, VK, DeviantArt, Telegram. Uh, Ссылочки все в описании. Спасибо всем, кто нас смотрит, ребят. Мне реально приятно, что вам нравится. Вы поддерживаете. На премьерках сейчас приходите. Ну и, конечно же, спасибо всем, кто пишет комментарии, ребят. Мне очень приятно. На ну, вами был Альберт Вескар, глава Амбрелла Тэчинг. Всем до скорой встречи. Всем пока. Мисс Крофт, давайте уже подыхать от кровопотери. Или от заражения крови. Или, значит, от чего там уже успели подхватить. И всем пока.